Здесь нет билетов за ранее прописанными местами. Сюда не нужно наряжаться и покупать программку. Здесь, прямо в центре Казани, на известном улице Баумана, но не там, где каждый день ходят тысячи жителей, а под землей в подземной галерее проходит показ эскиза спектакля петербургского режиссера Семена Сердина.